Все доброе утро. Сегодня у нас 4 июня 2022 год. Лето, четвертый день лета. Показываю вам помидоры. Скоро будут зацвели. Надо сегодня немножко подрыхлить почву. Это моя подружка Она только слышит, я разговариваю И она тут как тут разговорчивая Это наша а? Разговорчивая девушка Погода прекрасная Не очень жарко после ливня Немножко Стало попрохладнее чуть-чуть Земляника Никак без Мурки. Она рядом. Любит коммуникацию. Контакт на этой нашей. Что наша малинка? смородина давно вам не показывала. Сейчас идем к нашему помидору 1700. Зацелел. Друзья, делаем вывод, что помидоры, если хорошая погода, если хорошие им создать условия, они будут целый год расти и плодоносить Видите? ведь семечку этого помидора мы посадили в декабре сейчас он стоит более зеленый такой темно-зеленые листья по сравнению вот с этими которые мы рассадой посадили На перцах пошла курчавость, ага, вот даже какая-то есть, ничем не обрабатываю, поскольку их не так много, просто эти листики убираем, чтобы они не прыгали ни на кого, Смотрим, справимся ли своими силами без химии. Капуста. Вот на капусту друзья лазят улитки, вот эти слымаки мы их называем. Я вокруг капусты посыпаю, чтобы они не залазили. Вокруг капусты посыпаю толченые, толченую яичную скорлупу. Им колется, они потом не лезут сейчас неплохая. Уже даже начали заворачиваться листики, скручиваться в кача. Клубнику мы немного реанимировали, убрали личинок майских жухов. Мель везде ахмель, если не уберешь с корня, он будет расти. Уберем сухую. Они немножко заболели. Я для того, чтобы у меня шла клубничка в рядочках так как я хочу усы клубники поворачиваю туда как я хочу чтобы росла следующие следующий кустик клубники вот, придавим его и все она никуда не повернется будет расти так как мы хотим Лето в разгаре, фасоль, поскольку огородик у нас маленький, мы сетку ей и она потом полезет по сетке. Точно так же и огурцы делаем, на сетке их снимать намного легче. Яблоки. Сегодня посмотрела на этот пион. Такой красивый, интересный Глория. Наша Глория. Некоторые уже отцветают. Дика еще не расцвела. Ага. Не вижу. Хиноцея. Что говорит нам? Вот так говорит, что скоро-скоро-скоро. Ну еще одна роза пошла. Расцвела. Расцветает. А ну посмотрим. Расцвела. А здесь мы оставили петунью, когда подцветают все розы. Петуня будет ковром. Скоро будут букеты. Какие-то розы расцветают букетами. И это пошла, расцвела уже. Вот, будут сразу букеты, грозди. Мы ее оставляем, подвязываем, и она заплетается в сетку и радует нас. Через еще два-три дня. Много говорим, что это зелень. А в детстве мы такую зелень употребляли полным ходом. В детстве это самое вкусное. А вот нашла. Чем выше, тем они спелее. Поближе к солнышку и зацветает черешня всегда сверху. Нет, все-таки не удержусь. Первая, они всегда самая вкусная. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте мой канал. Кликайте на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Хорошего вам дня! До новых встреч в эфире!